Привет, народ! С вами, как обычно, Антон. И сегодня я подготовил для вас потрясные детские тачки, которые точно удивят. Я собрал здесь все: от болидов из Формулы 1 до грузовиков и минивенчиков с раритетными машинами. В общем, скучно точно не будет. Если вы так же сильно, как и я, любите все связанное с автомобилями, то влепите этому ролику лайк, а также подпишитесь на мой канал, ведь здесь вы найдете много всего интересного на разные темы. Рум-рум! Надеюсь, вы готовы? Отлично. Погнали!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 Но в прошлом конкурсе победил Максим Паньков. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Но вам, ребят, удачи и всем пока!